Не говори никогда, типа любить не умеешь Ты тоже любил, брат, как теперь в это не веришь Перед пацанами скажешь, все девки шлюхи А сам убитый в говно будешь писать этой суке Ты глаза мои, брат, никогда не обманешь И сколько не было баб, ты за ней скучаешь Девок сколько пишет, и в каждой видишь суку Вспоминания давят, как ходил с ней за руки Только за нее ты хотел бросить дым Только от нее ты хотел, чтобы был сыр Только за нее ты забросил траву Лишь бесслышан всегда я тебя люблю Первый мороз включил от пацанов Лишь бы своей девочке купить побольше цветов Только с ней хотел строить свою дальнейшую жизнь И чтобы не было там, ты за руку держись Но ну зачем ты так? Ну куда ты пропала? Из-за какой-то ссоры любить девчонка устала Хожу одно полюбить, я вряд ли больше сумею Как бы я ни пытался, я просто в это не верю со мной пацаны, вернее моя семья Брат вечно со мной, всегда поддерживает меня Был еще один с нами, зовут его Андрюха Только со временем поняли, что Андрюха сука У меня все отлично, вот Вадик заезжал Бухнули, курнули, разгоняли тоску и печаль Как всегда насмеялись от души пацаны Только вам скажу, другие мне не нужны она когда засыпала на моем плече И даже там не бросала Была со мной во сне Она такая классная, она такая одна Теперь скажу я другое Ты больше мне не нужна больше мне не нужна Обнимая тебя я закрывал глаза С тобой высоко взлетала моя душа Дамы слишком разные, я даже спорить не буду Но всю жизнь до конца хотел держать твою руку Ей не нужны были бабки, ей нужна забота После учебы в качалке, по выходным работа Не курит вовсе, не пьет, заботливая она ну даже вот такая оказалась шлюха. шлюха Каждая вторая так само говорит Типа она не такая, хочет до конца любить Я не знаю, как было во все те времена Но сейчас могу сказать Любовь это хуйня, любовь это, хуйня. это рука, но е, yeah, е, yeah. слезы Любовь зла, е, yeah. ебать, ебать.